Я правильно расставил название команд. Итак, Z... Z... Z... Z... Z почему Z? Не знаю. 135, тим против Моменталка. Best of 3, четвертьфинал, крайний четвертьфинал в рамках этого турнира. Он же последний. Далее пройдут полуфиналы, но это все завтра. Сегодня и сейчас мы определяем с вами команду, которая сразится с командой Fidges eSports в рамках полуфинала завтра. А, пока что Моменталка проигрывает ножи, и выбор стороны, очевидно, остается за командой 135 Тим, и очевидно это Стей. И начинается пистолетный раунд. Составы. 135 Тим это Лодвиго, Мнирей. Пензор, Квестефон. Квестефон, надеюсь, правильно прочитал. И Шокер. Команда Моменталка это Мигдив, Эксайт, Нондев, Лил... Лил Пабж, <къех> сложное слово, будем просто Лил, короче, называть, да, так будет попроще а, И Неон Седнес Два минуса, сразу два минуса от Эксайда И только один ответный от игроков обороны пока что Точка А, можно считать, в принципе, была уничтожена Но вполне себе может быть выбита Мни Рей даблкил оформляет на своем юспике Выхватывает-таки маслинку от Мигдифа, Ситуация 2 в 2, бомба установлена Поитикает вовсю вот почти уже дотикало. Ну, на самом деле нет. Но, учитывая факт того, что дефьюз киты у команды 135 им отсутствуют, надо двигаться как можно быстрее. Мигдив здесь подбирает лодвига. Шокер. Шокер. Пытается мансить за ящиками, но, к сожалению, уже в любом случае не спасти ситуацию. Ну и как результат всех этих действий 1-0 в пользу коллектива «Моменталка». Ладно, сегодня матчей больше нет. Пойду и сам фейсит поиграю. Удачной игры. Атлантик, удачи. Надеюсь, победишь. Что ж, пистолетка за атакой. Команда Моменталка. Забрали сейчас себе, собственно говоря, экономический перевес. Стак от команды 135 тим на точке А. Не угадывают. Увы и ах, ребята из 135 тим. С вектором атаки. Но это не страшно. Главное, чтобы Эксайд сейчас ненароком МАГ-10 своей в кухне не потерял. Потому что вероятность совсем не нулевая. Но нет, Exight вместе с Неоном справляются. Вполне себе спокойно кухня зачищена. Шокер последний. Шокер, кстати, пытается засейвить калаш, выбитый с неона. И не удается. Его находит экс Оформляет тем самым 4 минуса, дорогие друзья. И счет на табло 2-0. Вот так вот, да. <coughs> Простите, немного... Немного под осип э, голосок у меня после первых трех карт достаточно не самых простых и потных, так сказать. Впереди еще минимум 2, поэтому заранее хочу извиниться за то, что периодически у меня может пропадать голос. У меня есть такое неприятное явление... Когда я комментирую долго. Голосовые связки за все эти годы уже подозносились немножечко. Но только лишь немножечко. Спрейдаун от Квестафена И погибает нон-деф. Первый минус от игроков команды 135. Тим залетает. Ответный пока не сумел сбыться. У Пензора... В празднику Пензора <смешной>, Смешной Смешнейший момент, если можно так сказать Вот буквально секунда И выживал бы игрок атаки, находящийся под коннектором Ну, так распорядились тайминги Дым развеялся Пензор хоть и погиб, но свой минус сделать успел Мигдиф вместе с Эксайдом Попробуют зайти на точку А Попытают удачу Хороший хэдшот от Мигдифа. Четкий очень выстрел. Прям нравится. Красиво. Что, накинут дымок. Поставлена бомба. Игроки обороны в процессе ретейка. Ретейк, кстати, в большинстве для игроков обороны. Но при полном отсутствии дефьюз-китов. Поэтому игрокам атаки для победы здесь достаточно, по сути, просто выиграть побольше времени. Мигдиф. Опять же, отличная позиция, отличное позиционирование прицела. Успевает забрать еще и перед смертью квеста Фена. Квеста Фен, да, правильно прочитал. Шокер. Ну, что за дела, эксайд? Ну, слишком читаемо же. Хотя, ладно. Конечно, никаких претензий к эксайду здесь быть не может. Ну, не сумел, не сумел. Что уже здесь поделать? Переиграл его просто его соперник. Что не так уж на самом-то деле и удивительно. Просто для ситуации 1 в 1 позиция не такая уж и хорошая, как можно было бы понадеяться на ситуацию 2 в 2. Все-таки при 2 в 2 здесь перекрестный огонь еще обеспечивал бы тиммейт. Но теперь тиммейта не было и никто прикрыть не мог. Ну, в общем-то, <coughs> общем э, еще 2 в 1 это самое главное. А, главное то, что 135-е смогли взять девайсный раунд. Тут опять же говорит о том, что оборона а, не без шансов. Не без шансов. Мигдив. Очередной хороший выстрел в голову. Минус Лодвиго. Не кисленько. Размен поступил. Мигдив погиб. Так случается. Несмертельно абсолютно. Потому что за весь этот размен... Заплачена цена в виде точки А, которую моменталка. Все-таки захватили, и шокер забирает неона. Куда поп попрыгал неон? <свят> Загадка, на которую ответа мы не получим. Лил забирает шокера, Шо... не шокера, нет, все-таки, да, шокера, прошу прощения, пензор, ответные минусы со снайперской винтовки, пензор отыграл, кстати, хорошо в ретейке, при том, что снайперская винтовка не такой-то уж и полезный, важный девайс, с которым скорее тяжелее выбить точку, нежели проще, но, но, в этот раз АВП оказалась максимально мобильным. Ну и теперь у нас полное равенство на табло, и исключительным моментом этого равенства, конечно, является то, что денег у моменталки нет, они решили провести экономический раунд, что, естественно, правильное решение, ну и как-то, в общем-то, разбрелись по позициям, есть занятия и ковров, и есть занятия и ямы. И на миду даже что-то происходит, и мигдив успевает сделать минус с дигла, что очень на руку команде а, моменталка, потому что энтри-фраг за командой, у которой нет девайсов, это всегда, опять же, буст а, позиционный в первую очередь. Уже можно пытаться будет давить какие-либо позиции и выходить победителем из этих перестрелок. Просто банально, потому что вас больше, ну, Вот как, например, сейчас... Если бы все дружно всем скопом пытались бы задавить точку Б, то я думаю, это было бы поинтереснее. Ну, Лил забирает пензора. 4 в 3. Перевес, в общем-то, уже никакого нет. и Увы и ах. А, равенство. Ошибочка от Манерея сейчас произошла, но... Здесь шокер. Тут как тут шокер. Он останавливает передвижение эксайда. Бомба в результате выпадает. И ее еще нужно теперь как-то подобрать и поставить. Ну, благо времени достаточно. Нон-деф. Замечательный хэдшот по шокеру. И квеста фэн. Минус нон-деф. И нет никакой информации по Мигдифу, Но мигдив все-таки облажался. Ну, когда-то же должно было это произойти, дорогие друзья. Не все же ему хедшоты вешать. Когда-то надо и... Промахиваться Вот он промах и счет 3-2 135 выигрывает раунд Хотя справедливости ради этот раунд они Экономически проиграли Потому что, как вы видите Закрепление Никакого не произошло По 900, по 500, по 100 денег В общем-то достаточно мало И если сейчас будет 3-3 То 135 внезапно поймут, что денег у них не осталось А вот моменталка кстати, вооружены сейчас до зубов. Снайперская винтовка, и калаши, и куча-куча всего. Нон-деф погибает, но совсем не зазря. Делает два минуса. Квест офен далее дает разменный фраг, но Мигдив забирает и его тоже. Таким образом, двукратный перевес за атакой, и мне видится ситуация, в которой невозможен практически ретейк от 135-х. Ну, просто потому что это... Позиционно будет сделать очень тяжело. Моменталка. Отдадут этот раунд только в том случае, если не дотянут его. Просто вот если не дотянут, позиционно сыграть грамотно. По минусу в результате сделали. Ситуация один в один. Эксайт. Очень серьезная ошибка, конечно, но ладно. Наказание за эту ошибку, <laughs>, в общем-то, не последовало. 3-3, экономика помахала ручкой команде 135 тим, и, естественно, теперь уже экономический. Собственно, я также на вам напоминаю, дорогие друзья, что Мираж э, выбрала команда Моменталка. И поэтому не сильно удивляйтесь, что у них крутая достаточно атака, что они выигрывать умудшат. О, да. Такие моменты я обожаю. Замечательный ваншот через весь мид сейчас прилетел в Неона. И он расстроился определенно. Я бы на его месте расстроился. Главное только духом не падать. Ну, подумаешь. Энтри и энтри. В любом случае, очевидно, что... При наличии дигла, скорее всего, не у всех игроков 135 тим есть какие-то девайсы. И, в общем-то, это развязывает руки команде Моменталка. Лил просто богоподобный хедшот. Ну и на точке А. Нон-деф точно так же богоподобно ставит два хедшотика. Остатки команды 135 тим в данный момент стягиваются со спота Б на джангл. Но ну, здесь опять же Мигдив со снайперской винтовкой. По идее, должен разбираться. Ну а если уж и не он, то лил абсолютно спокойно. Лил ПАБДЖ. Спокойно с этим справиться Как я и говорил, дорогие друзья Минус от него, шокер Реализует 5-7 Ну, перспектива Забрать девайс и засейвить его, конечно, хороша Но кто же разрешит? Никто 4-3 Моменталочка вырывается вперед 135 и теперь вынуждены слегка Плестись позади Слегка. Опять же, учитывая, что нет экономики, придется, скорее всего, отдать пятый. Для обороны это, конечно, ну, что-то около трагичного результата. Пятый раунд отдавать, имея три за душой, такая себе перспективка. Потому что ведь там дальше можно отдать нечаянно, например, шестой. И это уже совсем не вяжется ни с чем вообще. Позитивным для коллектива 135 тим. Ну и, в общем-то, аркада, который на мидл сейчас пытался провести квестов. Как вы могли заметить, тоже оказалась не очень успешной. Пензор погибает, так и не успев заметить соперника на коврах. Благодаря стараниям нон-дефа в очередной раз А выбита. Эксайт. И лил по фрагу. Шокер последний из ладера. Ничего себе. Второй крутой хэдшот. Дорогие друзья, второй крутой хедшот мы с вами уже видим за два раунда, но, увы, количество и качество этих самых хедшотов не позволяют команде 135 тим выигрывать раунды. Красивый, красивый сейчас пируэт раздает шокер. Аккуратненько так перекрутясь, падает влада обратно. Ну, 5-3. В общем-то, все очевидно, все понятно и достаточно прозрачно. Экономика в ноль. Абсолютно, абсолютно в ноль закуплена. Впервые, наверное, такое вижу, чтобы у всех было ноль. Обычно у кого-то хотя бы полтинничек остается. Но здесь все полностью в ноль, дорогие друзья. Поэтому, как вы понимаете, категорически нельзя проигрывать данный раунд 135-м. Для них это слишком важный вопрос. Потому что дальше уже, ну, там... Просто уже воевать не с чем будет, что называется. Ну, забрали Эксайда. Снайперская винтовка попала в руки Неону. он Неон пытается ее реализовать. И таки попадает в голову Лодвиго. Но, однако, Лодвиго успел сделать минус по нон-дефу. А следом еще и Квестофен успевает забрать Миг Дифа, В то время как тиммейты... Не сильно помогали Мигдифу выжить, в общем-то. Под точкой Б уже паутиной покрылся Мнирей. Под него никто решил не открываться в этом раунде. Остатки атаки погибают на точке А. И последним остается не, не он. Но борется. Борется со снайперской винтовкой. Правда, здесь, конечно, бороться будет очень туго. Учитывая, что есть снайперская винтовка у Пензора. По сути, перестрелять нужно... Двух принципиальных соперников, ну вот Пензор погиб и теперь по-прежнему нужно перестрелять двух потенциально самых опасных соперников, учитывая, что они все-таки по мобильности соперника превосходят. До конца времени, до конца раунда, простите, чуть меньше 40 секунд и игроки обороны естественно находятся сейчас друг рядом с другом. Чтобы убить в случае чего снайпера, именно так и нужно действовать. Ну, тут вопрос, будет ли снайпер открываться куда-то и попытается ли выиграть этот раунд. Ну, я, наверное, все-таки не стал бы. Да, честно скажу, я бы, наверное, побоялся. Побоялся просто так потерять АВП. Вот так Полетел Молотов, и моментально после этого молота... Молотова мне Рей забирает Неона. 5-4, как бы я сразу говорил, да что это по большей степени будет потеря снайперской винтовки попросту. Тут как бы ситуация, в которой ты однозначно выходишь на точку, в которой минимум один соперник. Но здесь была ситуация, в которой 135-е стакнулись. И после своего стака... Ну, собственно, игроку атаки приходилось открываться потенциально на двоих, да? То есть, ну, второй находился на миду, ну, там перетяжка в коннектор занимала бы совсем какие-то крохи времени. Excite энтрифраг на точке Б быстрый раунд от моменталки, шокер, даблкил, ответный от Big Diff'а, 3 в 3. И все дружно, втроем, вот, игроки, чё, я потерял до речи. Атака, выбив соперника с точки Б, не пошли на точку Б. Оставили здесь Мигдифа. Сами же пошли на точку А. Но при этом и 135-е уже поняли, что это вообще-то как бы не Б. Да, Мигдиф, конечно, пытается здесь развлечь оппонентов. Но, учитывая, что соперники едва ли не на шифтах идут через свой собственный респаун. Ну, прям. Какая себе, так сказать, инициативка-то. Ну, в результате вы сами видите занятие точки А, но дев Нон-дев большой любитель э, сделать несколько фрагов. Ох ты, какая хорошая хаешечка-то. Ну, два в два. Два в два, но сами себе осложнили очень сильно раунд игроки команды Моменталка. Почему так и не последовало занятие точки Б? Для меня остается загадкой и вылетает у нас Мигдив. Надеюсь, успеет вернуться. Но паузу нам, по всей видимости, придется, да? Нет, не придется. Или придется? Пауза-то будет? Алло. Алло, народ. Или так Бот Куин и будет играть за команду Моменталка? Нет, все-таки паузу взяли. Отлично. Поговорим пока что о насущном, как говорится У команды 135 тим Нет экономики И, наверное, самая большая проблема То, что моменталка, сейчас взяли паузу То, что у них произошел сейчас вылет у Мигдифа Проблема в чем? В том, что сами себе сейчас собьют кураж У соперника пистолета И такие раунды не нужно отдавать Учитывая, опять-таки, не совсем окрепшую экономику атаки Но, из-за этой паузы у команды 135-тим появляется больше времени на подумать. И когда у игроков с пистолетами появляется больше времени на размышления, они, как правило, потом делают какой-то неприятный раунд для своих оппонентов. Поэтому сейчас нужно, конечно, моменталки с осторожностью играть максимально. Ну а 135 м действительно за это время пора бы придумать что-то крутое. То есть это не должен быть какой-то банальный 3 2 Например, А и Б, да Ну или 2-1-2, то есть это должна быть Либо какой-то стак, либо поджим чего-то На мой взгляд, это будет хоть и читаемо Но Как-то хотя бы Выходит за рамки Дефолтных раундов Ну и да, преимущественно укрепление точки А-а-а, Ничего себе хлестанул по лицу Эксайда А далее Шокер еще и забрал неон... Неона Неон Седнеса Нон-деф разменивается. Вот вам, дамы и господа, о чем я и говорил. Вылет от Мигдифа это такой, знаете, предательский жест, подставил сам свою команду. Вылетать было категорически не вовремя, но вылетел. Что поделать. Ну, атака, тем временем, предпринимает попытки захода на точку Б. Повторюсь, только предпринимает. Может быть, здесь даже до захода на точку и не дойдет. И вот то, что я видел в предыдущем матче. Команда делает то, что порой не очень логично выглядит со стороны. Да, может быть, это и будет оправдано итогом раунда. Но мне почему-то не очень в это верится Выкинуты были последние гранаты Под которые можно было занимать точку А На спот Б И именно на точку А устремились ребята из моменталки Но без гранат уже, только с одной хаешкой Лил Вырубает квестовина, но успевает забежать в сайт и поставить бомбу Ну как бы ситуация 2 в 2 И в целом, в общем-то, можно, можно понадеяться Полетела флеш. Мигдив, Отличный спрей. До свидания, Мигдив. Ну и до свидания, Пензор. И опять же, вот тот самый парадокс. Вроде бы не совсем логично отыграли моменталка, но при этом все-таки выиграли. Круто ли это? Наверное, да. Я, безусловно, люблю, когда команды экспериментируют и эти эксперименты оказываются еще и достаточно успешными. Что вот сейчас нам с вами моменталка и продемонстрировала. Действительно, странные действия. Вроде выкинуть все гранаты на точку, на которую заходить мы не будем. Это странно. Но, по большей степени, уже какая разница, если раунд выигран. Неон забирает Аркадьевича Квестаффина. Лодвиго далее погибает от рук Лила. И заход на точечку. Все, точечка во власть команды Моменталка. Восьмой раунд они себе забирают. Ну, по сути, безоговорочно. Жесткий неон, просто жесточайший. Пошел пушить соперника. Пензор. Пытается спастись бегством. Забирает нон-дефа. И еще... Еще и забирает Лила. Но не он все-таки допушил. Трипл-килл. 8-4. Побеждают, опять же, в первой половине игроки коллектива Моменталка. Да, находясь в атаке, команда умудрилась победить. Результативная атака. Но, повторюсь, атака на карте Мираж... Которую выбрала команда моменталка То есть это не просто так у них хорошая атака, однозначно Да, я не исключаю момент того, что 135-е действительно могут быть банально слабее, чем моменталка но на данный, конкретно на данный момент времени, я вижу то, что атака, ну, здесь прям превосходящая. У 135-х они явно знают, что нужно делать на карте Мираж. То есть это не выглядит как команда, которая чуть ли не впервые здесь оказались Вот этот дым, правда, нужно было дать, конечно, гораздо раньше, и это спасло бы жизнь Лила. Ну, не сумели. Не сумели не вовремя. Так бывает. Нон-дев, дабл-кил, go и пензор Пытаются, видимо, сыграть на девайсе, да, с кого-то что-то выбить. Ну, вот, Лодвиго понабивался, понавыбивался. А вот Пензор реально выбил девайс, но, правда, естественно, за этим девайсом не дотянуться и, естественно, не засейвить. 9-4. Уверенная атака, вот та самая атака, которую я ждал, камон, все это время. Все эти вот последние эфиры, которые мы с вами смотрели, как минимум весь сегодняшний стрим я ждал вот такую атаку: жесткую, качественную, с раскидками. Вот все, что нужно. И в меру быструю. То есть, да, ребята понимают, что постоять где-то это правильно, но не совсем понимают, ну, вернее, не, не перетягивают этот момент. Что-то их сайт принес все-таки калаш... <смех> Принес, дотащил до меда калаш своему товарищу по команде <смех> Оруженосец верный Лодвиго Пропустил Вот вам, пожалуйста Ну как можно было пропустить соперников в джангл, чтобы потом вот так от него отгребать, а? Ну, конечно, огромная, огромная дра Здоровенный кратер вместо обороны у команды 135-тим Над этим нужно работать Моменталка блестяще понимают, что, опять же, нужно делать с таким соперником на таких позициях. А, квистовпен. 10-4. Последний раунд первой половины. Далее последует смена сторон, дорогие мои друзья. Ну и на последний, этот самый последний а, раунд первой половины, не так-то уж все и гладко с деньгами у команды 135-ти. Однако, не все настолько плачевно, как может показаться. Да, есть MP9, есть Дигл, а, но при этом есть три м две из них со вторыми арморами, хотя... Разница какая, вторые там арморы или первые, учитывая, что соперники с калашами. Ну и плюс там две снайперские винтовки, которые как бы тоже будут ваншотить, э, неважно какой армор. Ну, главное, сумели как-то распорядиться деньгами и хоть не с голыми руками вышли. Единственный вопрос, конечно, пензор 2400 денег, э, 2400 долларов, для чего-то себе оставил. Ну, как бы в следующий раунд их не перенесешь. К сожалению, закупаться надо было, конечно, на все. Хоть гранаты бы приобрел. Это и то было бы полезнее. Нон-деф вновь устремляется на точку А, вновь пытается здесь нагнетать атмосферу и делает минус, забирая от того самого Пензора. Минус шокер. Минус квестов. Лодвиго и Мнерей остаются в паре. И это не пара защитников точки А. Это пара выбивающих игроков, потому что точка уже под контролем моменталки. Тем не менее, надо заметить, что оба игрока обороны сделали по минусу. но далее здесь мигдив включается в игру с авиком. И это включение... <laughs> и это включение всегда неприятно. Сейчас Лодвиго просто вышел на стрельбу <laughs> из-за угла. Ой, а что это там из-за угла, говорит, стреляют? Пойду посмотрю. 11-4. Итоговый счет первой половины, ну, максимально хорош для моменталки. Здесь даже, в общем-то, и обсуждать, мне кажется, попросту даже нечего. Теперь команда переходит в сильную сторону с огромным перевесом на своей собственной карте. Честно сказать, даже и не представляю, что может плохого случиться сейчас с командой моменталка. Но допускаю, что 135-тим тоже когда-то тренировали Мираж, какие-то раунды в атаке интересные они, безусловно, здесь знают. Ну вот, например, один из них, да, судя по всему, дорогие друзья. Ну, Эксайт забирает первого, почти забирает второго. Ну, во всяком случае, дает сверхисчерпывающую информацию о том, что это заход на точку А. Нон-деф здесь уступает в перестрелке сопернику. тэк Найн в руках Манерея приносит минус по этому самому нон-дефу. Но Шокер остается один на один с Мигдифом. И вот тут кто кого... Ну, глупостью, конечно, было бы сейчас от Мигдифа а, попытаться пролезть а, в окно. Естественно, если уж даже и будет принято Мигдифом решение идти на точку Б, то на точку Б нужно здесь двигаться, конечно же, было бы с парапета. Это чисто и так понятно. Ну, вот сейчас уже с поставленной бомбой. Понятно, что тебя в крыску никто из-за стены-то и не убьет. Хотя, может. может. Стохэповый Мигдиф. Прошу, прошу прощения, 100 хэповый, уже 84 хэповый шокер против 36 хэпового Мигдифа. Мигдив пытается, но его соперник мансит слишком жестко. Ай, Мигдив! Ну, просто, просто на вот... На качествах мужика, так сказать, выехал. Просто выпрыгнул в окно, напинал сопернику по голове и 4... 12. Счет, конечно, теперь стал еще менее приятным, но все-таки маленький плюсик для команды 135 Тим в этом пистолетном был. Они хотя бы бомбу поставили. И это позволяет им закупиться вот прямо сейчас. Да, бай, конечно, не сказать, что богатый по раскидкам, не сказать, что там очень много калашей и АВП, но такой бай можно взять. Размен произошел. Квестофин забрал Микдифа, Экссайт забрал Мнирея, и у нас выход на точку А. Ну, вернее, выход у команды 135-тим и у моменталки. У нас-то лишь только наблюдение за этим самым выходом. Очередной размен 3-3 ситуация. По-прежнему это точка А, никто уже не будет уходить с этой точки. Лил. Ну, убить здесь никого не получается, однако дмэдж-дилинг проходит достаточно неплохой. Нон-деф. Подбирает фамас с погибшего товарища по команде. И минута, даже чуть больше минуты до конца раунда. Лил тоже, кстати говоря, МП-9 поменял на Галил. А, смотри, какие хитрые 135-е. С точки-то они в результате и не ушли, как бы. По сути, они на А так и будут, наверное, выходить. Ну, флешка на мидл, так чисто просто припугнуть. Чисто просто припугнуть. Ну, конечно, нон-деф здесь в позиции. Очень странно представить себе ситуацию, в которой нон-деф погибнет. Но вот она. Нон-деф в позиции уступает сопернику. Очередной размены, на этот раз уже 2 в 2. На каждый минус от команды моменталка приходит хотя бы один минус команды 135 тим. Шокер обладает очень хорошей позицией, но эту очень хорошую позицию запросто может законтрить Эксайт, если убьет Кристофена. Убивает. И вот теперь та самая ситуация, дорогие друзья, которая была уже сегодня. Когда позиция в нычке обесценилась из-за гибели тиммейта. То есть Шокер правильно все делал. Безусловно. Как бы как и Эксайт в том самом раунде. И именно Эксайт, кстати, наказал сейчас своего оппонента. да? Вот как бы опять же смешно. Смешно, что это прям бумеранг в чистом виде. 4.13. Опять же, по-прежнему уверенная игра от моменталки. Девайсы у 135 тим к несчастью, не зашли. И поэтому ну, еще одними девайсами они до конца, по сути, добивают свою экономику. И уже дальше. Либо-либо. То есть сейчас просто считайте, подброшена монетка. И либо нам повезло, либо мы отдаем мираж. Лил, дабл килл по головам, отличный прием. Теплый, что самое главное. И дружеский такой, знаете ли. Каждого по головке погладил. Занятие медла от э, 135-х. Ну, здесь Мигдив, конечно, с таким девайсом не сильно будет котироваться, поэтому э, поинтереснее посмотреть за Лилом, который с автоматом Калашникова сейчас открывается на чек мида. Оп! До свидания, Лил. Говорит ему Лодвиго. Ситуация с перевесом в одного игрока за обороной. Однако позиционно атака совсем не проигрывает Миддл. Они по-прежнему контролируют. Да, не полностью, но... Но. Жадный мне Рей побежал за девайсом товарища. И из-за этого получил по голове от Мигдифа. 14-4. И вот она та самая экономика, которой теперь у команды 135 банально нет. Галилы, маг 10 э, Теки, что сейчас будет? В любом случае это не сильно будет котироваться, и нельзя будет этот байт сравнивать с тем, что сейчас у команды Моменталка. Ну, собственно, Диглы. Пять, если быть точным, Диглов. Два вторых Армора, один первый. Ну и начинается выход, да, но первый минус уже от Неона. Второй минус от него же. И все. И затихли. И затихли игроки атаки. Свой выход полностью остановив. Бомба лежит в респауне. Как это мило. нон деф забирает в Андере одного из оппонентов. А Лодвиго пытается ваншотнуть соперника на Стерзе. Но тем не менее ваншот достается Мнерейю. Третий минус от Неона. Может забрать четвертого, но этого четвертого враж э, предательских крадет, крадет Лил. 15-4. Матчпоинт, дорогие друзья. Команде Моменталка остается взять один раунд для того, чтобы победить. Но при этом у команды 135, тем, естественно, восстановлена экономика. И на этом матчпоинте они будут играть в очень упорный Counter Strike, скорее всего, естественно, поборется. Я не думаю, что на этом раунде сейчас все становится, хотя с такими выходами, о, -о, о, серьезно, просто сгорает мне Рей при этом. Естественно, я понимаю, что он бежал скорее всего, ловив флешку, да, там не понимал, куда он бежит, но надо было как-то не бежать в таком случае, что ли, остановиться, раз уж поймал Full Blind и просто не выходить. Шокер, лодвигоу Наконец-то выбивают преимущество численное для своей команды. И теперь моменталка в меньшинстве. Это и нон-деф. Но ребята далеко не пальцем деланные. Вот в чем вопрос, да? То есть эти парни вполне себе могут и ретейкнуть. И вот как бы Пензор не расстроился из-за того, что не добил сейчас нон-дефа. У нон остается 31 хп. В него СВП выстрелили. И в него хаешку кинули. Он по-прежнему живой. И он еще и забирает Лодвигоу. Товарищ спамер, давайте я вот так вот скажу вам. Вот так, приблизительно. Я надеюсь, вы не сильно расстроитесь, но все-таки впредь будете понимать, что делаете. Выбиты. Выбиты игроки атаки отчасти с точки, да, ну кроме шокера, шокера с нее так и не удалось прогнать. Погиб нон-деф и раунд... Как я и сказал, не останется за командой Моменталка. Ну, это, опять же, было читаемо, и в воздухе вполне себе было очевидно. Это витало, так сказать, в воздухе. Несложно было догадаться, что 135 тим. Ну, просто им сейчас нечего терять. Такие ситуации сплошь и рядом везде всегда появляются. Когда кому-то нечего терять, они начинают врубать вот вообще прям максимум усилий. В каждом матче такое можно увидеть. Лил. Минус лодвигол. Ну, какая-то интересная флешка от Эксайда. Я, честно сказать, такую не видел никогда. <laughs> И не знаю, с какой целью она выбрасывалась. Ну, это же команда моменталка, правильно? Наверное, это была моменталка. Что-то она должна была ослепить. Размен на миду. Эксайд. Пензор выбрасывает бомбу, чтобы вот не пытаться а, показать наработки в этом раунде. Это, конечно, правильное решение. Абсолютно. Я его полностью поддерживаю. Нельзя показывать, что бомба находится на меду. Это даст слишком много... А... Много плюсов позиционных игрокам обороны. Но сейчас у нас ситуация 2 в 2 у Пензора и Квестофина. Сложности определенные его характера, да. Квестофин остается в соло, а бомба-то лежит на меду. А нон с экс навряд ли захотят отдавать своему сопернику раунд. 30 секунд на действие у Квестофина, и это абсолютно не похоже на то, что Квестофин выигрывает сейчас раунд. Хотя, почему нет? Ваншотом и очень красивой точечкой заканчивается этот раунд. Моменталка выигрывает первую карту со счетом 16-5.